Сыновья Шантану. И прошло время, и однажды мудрый царь Шантану охотился в лесу и увидел женщину, сиявшую красотой, как будто была то сама богиня красоты, восседающая на лотосе. И был поражен тот мудрый царь, и смотрел на нее, и смотрел, и никак не мог насытиться взор его. И сказал он ей так, «Ты Гандхарви или Апсара?» «Богиня или человеческое существо, стань же моей женой, о, прекрасно ликая, словно богами рожденная!» Услышав слова царя, нежные и ласковые, и помня обещание, данное восьмерым васу, подошла к нему безупречная и сказала голосом своим, услаждая сердце царя, «О, хранитель земли, я готова стать тебе верной женой, но чтобы я не делала, доброе или недоброе, «Не должен ты не осуждать меня, не удерживать, иначе я тебя покину». И согласился царь Шантану, и жили они вместе в полном счастье, и не замечали, как течет время. И родила ганга многих сыновей, но каждого из них бросала она в гангу, говоря при этом «я тебя радую». И хоть не были приятны царю Шантану эти ее поступки, Ничего не говорил Ганги владыка земли, из-за опасения ее потерять. Когда же родился восьмой сын, сказал царь, движимый гневом и скорбью, а также желанием иметь потомство, такие слова. «Зачем убиваешь ты сыновей своих и моих, о сына убийца? Остановись же, о презренный, не бери на себя тихчайший грех. И сказала ему стоявшая перед ним женщина, «О, царь, знай же, что я Ганга, и жила я с тобой ради блага Васу, могущественных богов, испытавших на себе тяжесть проклятия Васиштхи, величайшего из отшельников. Проклятием тем были ввергнуты они в положение людей земных, и избрали они меня своей родительницей, а тебя своим родителям. И договорилась я с Васу избавлять каждого из них от земного существования, как только он родится. И так я и поступала. Ты же, произведший на свет восьмерых богов, завоевал себе нетленные миры, да будет с тобой благодать. Теперь же, от царь, я уйду и возьму с собой столь долго ожидаемого тобою сына. И исчезла Ганга, взяв с собой младенца и оставила благородного царя Шантану в великой скорби. Со дня этого царь оставил все плотские наслаждения и начал жизнь Аскета, не забывая править царством своим с прежней мудростью и справедливостью. Однажды шел он по берегу Ганги и был очень удивлен, от чего обмелело лучшее из рек, а потом увидел он и причину. Некий прекрасный юноша стоял на берегу и стрелами из своего лука удерживал течение словно плотины. Юноша тогда тут же исчез чудесным непостижимым образом, но заподозрил царь, что видел собственного сына, и возвал он тогда Ганги и попросил показать его. Явилась тогда перед ним Ганга, сияя такой величественной красотой, что царь ее совсем не узнал. И сказала она ему такие слова, «Это, о, царь, восьмой твой ребенок, рожденный мною». Он преуспел во всех науках и искусствах, сравнил знаниями с величайшими из мудрецов, а воинским умением с величайшими из воинов. «Теперь же возьми его, о, тигр среди мужей, отведи домой к себе сына своего». Могучерукого, благородного, непревзойденного стрелка из лука и великого героя. И пусть имя ему будет Ганга Датта. Сказав эти слова, Ганга исчезла. С сердцем исполненным радостью вернулся великий царь Шантану в город свой, ведя с собою сына красотой подобного солнцу. Ищел он тогда себя достигшим всех желаний, и помазал Гангадату наследником и провел вместе с ним, радовавшим всех своим поведением, четыре года в величайшей радости и блаженстве. Как-то раз тот царь Шантану бродил по берегам реки Имуну и вдруг почувствовал восхитительный аромат приносимый неизвестно откуда. Стал он тогда искать источник божественного этого запаха и нашел в лесу девушку, красотою подобную богини. И спросил он ее, кто ты, чья ты, что ты тут делаешь? И ответила ему девушка, я дочь рыбака и занимаюсь здесь переправой через реку по приказанию благороднейшего отца моего, царя рыбаков. И полюбил царь Шантану эту девушку, одаренную прелестью и изяществом. И пришел он к ее отцу и стал просить ее, но сказал ему отец девушки царь Рыбаков такие слова. «Нет сомнения, величайший из царей, что ты достоин моей дочери, и я ее с радостью отдам за тебя, но должен прежде ты, правдиво устый, дать мне одно обещание. И сказал тогда ему царь Шантану, «Я дам тебе у рыбак обещание, когда узнаю, какое это обещание. Я дам тебе все, что могу, но не смогу дать того, что не в моих силах». И сказал тогда царь Рыбаков, «Сын, родившийся от моей дочери, должен стать твоим наследником, только он должен быть помазан на царство и никто другой». И сказал тогда царь Шантану, это то, чего дать я тебе и не смогу. И удалился он полный любви и печали. И вот как-то раз то сын Шантану, подошел к своему отцу и спросил. В царстве твоем мир и покой все благоденствуют, так почему же ты скорбишь? Погруженный в свои печали, почему не говоришь ты ничего мне, своему сыну? «Верно, — сказал ты, — ответил Гангадатти, отец его Шантан, — погружен я в очень печальные мысли. Несомненно, что ты сын лучшей сотни сыновей. И все же говорят знающие закон, что один сын — все равно, что бездетность. Ведь ты герой, искусный в ратном деле, ты вечно стремишься в битву. Ты всегда можешь погибнуть в бою, и что станется тогда с моим и твоим царством?» Одаренный великой мудростью, Гангадата отправился к советнику отца своего и стал того расспрашивать. И узнал он от советника об условии, помешавшим его отцу Шантану взять в жены дочь рыбака. И пошел он тогда к царю рыбаков и попросил его отдать дочь свою в жены Шантану. И обещал Гангадатта, что сын, родившийся от этого брака, станет царем и никто другой. А затем воздел он руку к небу и дал обет безбрачия, чтобы не было соперничества, кто будет править царством потом, в следующем поколении. И сказал ему в ответ рыбак, «Я отдам дочь свою». И услышали все это боги, и осыпали они Гангадатту дождем цветов, и воскликнули, «Бишма, это Бишма». Слово же «Бишма» означает «человека» давшего пугающий простого смертного обед. И сказал тогда юной девушке Сатьявати Бишма, «Взойди на колесницу, мать моя, и поедем домой». И так отвез он ее к отцу и все ему рассказал. И все вокруг говорили «Бишма». И отец Бишмы Шантану, пораженный содеянным, даровал ему право расстаться с жизнью, Лишь когда сам Бишма того пожелает. И так стала женой царя прекрасная Сатьявати, дочь рыбака. Вскоре у Шантану родился сын, названный Читрангада, и силой он превосходил всех людей. Затем могущественный владыка произвел от Сатьявати и другого сына Вичитравирию, но не успел еще тот войти в возраст. Как мудрый царь Шантану уступил закону времени, и тогда Бишму посадил на царство Читрангаду, и Читрангада, благодаря могуществу своему и геройству, побил всех прочих царей. Он считал, что нет среди людей ему равных, но явился к нему тогда могучий царь Гандхарва, носивший то же самое имя Читрангада, и порешили они, что не жить двоим с одним и тем же именем и была между ними на курукшетре великая битва, и длилась та битва три года, и на четвертый год убил Гандхарва, лучшего из потомков Куру, и возвратился на небо. И когда был убит этот тигр среди царей, похоронил его Бишму со всеми погребальными обрядами, и помазал на царство Кауравов Вичитравирью, не достигшего еще совершеннолетия, ибо погиб Читрангада бездетным. Несколько лет правил царством в Бишма от имени Вичитравирьи и по воле Сатьявати. Но когда увидел Бишма, мудрый из мудрых, что брат его достиг совершеннолетия, задумался он о браке Вичитравирьи. И услышал Бишма, что дочери царя страны Каши вскоре будут выбирать себе женихов. И отправился он тогда один на своей колеснице без воинов, в город Варанаси, столицу того царства. И увидел там трех прекрасных царевин, сияющих красотой, многих царей и правителей, искавших их руки. И посадил он тогда всех трех царевин в свою колесницу и сказал, «О цари, этих девушек хочу увести я отсюда силы. Сражайтесь со мною, чтобы победить или быть побежденными». И вскочили те цари в ярости, надели боевые доспехи и догнали колесницу Бишмы. И тут разгорелась удивительная битва одного со многими, но победил их потомок Пхараты, искусный во всех видах оружия. и направился он вместе с девушками домой. Но вдруг ударил сына Ганги сзади царь Шальва, могучий воин, с той же упадки до женщин, крикнул он побуждаемый яростью Бишмы. А остановился Бишма. И увидели цари вдруг поединок между ним и Шальвой. И попала стрела великого стрелка Шальвы в Бишму. И порадовались цари, и сказали так, «Хорошо же, хорошо!» А после этого стали восхвалять Шальву. Когда же услышал их речи Бишма, велел он своему колесничему, «А ну-ка поезжай поближе туда, где находится этот царь, я сейчас же его убью!» но не стал мудрейший из мудрых убивать противника, а только ранил трех его коней и убил одного коня с колесничем. Самого же царя решил он отпустить живым. Победив лучшего из царей, отправился Бишма в свой город, а все другие цари и Шалова расъехались. Привез тогда Бишма царевин в Хостинапур и начал приготовление к свадьбе брата своего Вичитравирья. Но тут сказала Амба, старшая из трех дочерей повелителя Каши. «Мною уже был избран супруги царь Шальва, и он тоже избрал меня. Таково желание моего отца. Теперь ты знаешь об этом, о знаток законов. Так поступи же по справедливости». Рассудив вместе с брахманами, искушенными в ведах, отпустил Бишма Амбу, старшую дочь повелителя Каши, чтобы поступала она по своему желанию. Двух же младших ее сестер, Амбику и Амбалику, отдал он в жены брату своему Вечетравири. Они же обе были прекрасны, высоки ростом, с черными волнистыми волосами и очень чтили своего супруга. Проведя с ними семь лет, пришел в истощение царь Вичитравирия, хоть и был он юн, не помогли ему самые лучшие целители. Так и отправился он в обитель Ямараджи, подобно уходящему за горизонт солнцу, и не оставил он, подобно брату своему Читрангаде, после себя ни одного наследника.